Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Среда, 21 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы с вами говорим о сделках исключительно в начале тренда. Итак, посмотрим, что нам преподнес рынок за последние сутки во-первых давайте посмотрим как вчера закрылась американская торговая сессия закрылась она разнонаправленно но большинство сектора находится в зеленой зоне и этому есть свои причины Итак, что нас сегодня ждет по новостям во-первых сегодня в 18.00 продажа на вторичном жилье в америке В 18.00 будет также публикация важной статистики индекс доверия потребителей Соответственно, это будет давить в определенном смысле на индекс доллара. Индекс доллара будет оказывать влияние на весь остальной рынок. Важная статистика нас ожидает завтра, и об этом нельзя забывать. В 16.30 нас ждет ВВП по США. Конечно, многие участники ожидают этого выхода этой статистической отчетности. А перед вашими глазами... У нас индекс доллара США, который пытается восстановить нисходящий тренд. Нет объемов на покупку доллара. Мы видим слабость покупателей. И индекс доллара все ближе и ближе подходит к своей поддержке 103,5 пункта. Безусловно, если индекс доллара провалится, нас может ожидать определенный импульс на рынке крипты. Собственно говоря, снижение индекса доллара поддерживает в настоящий момент американские фьючерсы. Это промышленный индекс Dow Jones показывает рост 0,5%, такой же процент показывает и фьючерс на индекс SP 500. Мы видим, как SP 500 идет в рамках, в рамках нисходящего канала, и он остановился четко на медиане этого канала. Безусловно, можно, можно ожидать какой-то отскок в рамках уровней даже в Fibonacci, если мы посмотрим, ближайший уровень 3890 долларов. Соответственно, будем смотреть, наблюдать. Вчера ралли на S&P 500, если мы посмотрим на краткосрочном таймфрейме, вызвало аналогичное ралли на, и на самом биткоине. Вот этот вот был всплеск активности, потом хороший откат. Но в данном времени мы видим, что S&P 500 уже пошло выше, в то время как сам биткоин, пока набирается сил. Опять-таки, этот всплеск был вчера у нас отмечен точно таким же всплеском на графике, но тем не менее цена потом скатилась, была, были определенные объемы залиты на продажу, но биткоин пока, собственно говоря, стоит в боковом канале. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с доминация происходит. Доминация биткоина стоит на своей важной поддержке. 41,8% в настоящем времени это поддержка, которая ну, является пока сдерживающей преградой для снижения самой доминации. Будем смотреть в моменте. Но ну, тренд у нас восходящий, структура восходящего тренда по доминации, безусловно, не сломлена. У нас есть четкая повышательная тенденция поэтому смотрим наблюдаем и смотрим в моменте на поведение самого биткоина что у нас доминация USDT USDT доминация опять таки вчера получила так вчера был понедельник у нас но ну, она стояла вчера в боковом канале потом она получила определенный всплеск наверх ну, сейчас мы формируем фактически треугольник Треугольник это одна из самых сложных фигур, паттернов, которая может характеризоваться выносом в обе стороны. Ждем окончания формирования этой фигуры где-то это может случиться вплоть до первой декады января, но ну, а дальше будет какой-то всплеск активности, видимо, на доминации, что будет оказывать свое влияние на сам весь рынок. Итак, что в моменте с самим биткоином? Давайте посмотрим дневной, во-первых. Характер дневных свечей, которые мы имеем. Значит, вчерашняя дневная свеча закрылась поглощением предыдущей. Безусловно, это определенная позитивная, скажем так, информация, после которой мы получили небольшую коррекцию. Сейчас, в настоящий момент времени, биткоин биткоин находится в зоне консолидации это видно по коротким таймфреймам. то есть фактически мы стоим в полном баковике вот со вчерашнего вечера после там активного спуска вернее это часовой это не тот таймфрейм вот мы получили импульс после которого мы упали в боковое движение то есть сейчас мы опять формируем некий треугольник с со своими границами. Куда нас будет выносить э, это формирование? Ну, будем смотреть. Цена опять-таки зажимается, но по э, рамках технического анализа тот тренд, откуда пришел, тот тренд может и продолжиться. Значит, э, отметка 17500 долларов может выступать определенным магнитом. Давайте смотреть, с чем она может совпадать. По расширению Fibonacci Опять-таки, уровни 61.8, первый 17.300 и 17.684 могут уступать зону магнитов. Надо понимать, что одновременно плюс-минус эти отметки, ну, 17.300 является важным блоком продавца, где мы получили в прошлый раз с вами нисходящее динамичное движение вниз. Ну, следующая отметка, о следующей отметке говорить пока рано, но биткоин э, вполне себе может пройти и протестировать этого продавца, который там сидит. Поэтому лично я ожидаю пока роста. Э, ну посмотрим, это, возможно это будет через какое-то накопление, через какой-то импульс, импульсное движение. Поэтому, ну, собственно говоря, в данном времени, безусловно, мы зажаты в боковом диапазоне точек входа. Никаких новых нет. То есть мы попытались выйти вчера на этом импульсе. Я нахожусь сейчас пока в Лонге, я не закрывал его. Я жду реализации сетапа. То есть у меня есть четкий торговый план, в котором я понимаю, что а, все, что будет а, в рамках, а, скажем так, неспланированных движений, ну, по крайней мере, у меня есть а, четкий свой стоп, потом, поэтому я придерживаюсь своей стратегии. Пока я думаю, что Интерес пойти больше сходить наверх, собрать ликвидность на этих уровнях и подтвердить, скажем так, желание продавца вести цену ниже. То есть лично я ожидаю вот, вот, вот что-то подобного роста с дальнейшим, возможно, снижением. Будем смотреть, как будет формироваться дальнейшее движение цены, чтобы принимать какие-то дальнейшие решения. Рынок находится в боковом движении, поэтому искать какие-то ну, краткосрочные точки входа, что по биткоину, что по альткоинам, ну, в данный момент времени пока не особо представляется интересным. Можно себе фантазировать, конечно, что-то, но будет ли это иметь значение, совершенно непонятно. Я хотел еще показать, что на биткоине мы в целом с вами находимся. Ну, во-первых, это клин, он никуда не делся, он есть. Основная точка, да, которая может выступать в том числе и для представителей крупного капитала интересной, это сбор ликвидности за этими уровнями, входит до отметок 19 тысяч долларов, 19, может быть даже 100. Мы не забываем о том, что у нас есть более интересная зона. Это вплоть до 20 тысяч, где собрана достаточно большая будет ликвидность. Поэтому ну, в данный момент времени нам надо сделать хотя бы минимальное движение вверх, для того, чтобы пощупать, есть ли в этой зоне продавец. Более того, если мы сами порисуем дополнительно, нарисуем... нисходящий параллельный канал то мы опять-таки с вами видим как мы идем в рамках этих всех границ то есть касание здесь касание здесь четко проторгована медиана этого канала два раза касались низа ну по логике вещей опять-таки интересная зона для похода цены сейчас может быть опять-таки медиана этого канала это вплоть до 19 тысяч долларов то есть очень много что сходится к тем отметкам. Ну, поэтому ну, лично я сейчас ожидаю, мои ожидания, это краткосрочный рост. Сбудется или не сбудется, это мы увидим уже, что называется, на истории. Но если перейти к текущему даже вот, графику, то мы можем нарисовать два канала. Тоже подтвержденные точки, проторговано хорошо медиана этого параллельного канала, и получив его расширение в нижнюю точку, мы опять-таки видим четкое подтверждение. То есть мы пришли протестировали зону покупателя, отмеченную на уровне 16300 долларов. Безусловно, мы можем прийти еще раз ее протестировать, но будем смотреть, как будет развиваться в моменте эта ситуация. Но ближайшим магнитом является, опять-таки, медиана этого канала. Находится на отметке 17 тысяч. 117 тысяч 200 долларов. Поэтому, ну, я ожидаю рост. Если он не сбудется, ну, ничего страшного. Риск на сделку у меня небольшой. Соответственно, как бы я контролирую полностью то, что происходит. Рассматривать сейчас... Другие монеты не вижу никакого смысла, все остальное и по эфиру, и по другим альткоинам будем рассматривать в рамках телеграм-канала, в рамках дневных да, публикаций. Все, ребят, всем желаю хорошего дня, всем профита, всем удачи, всем пока.